Друзья, привет! Это та самая Рио, которая периодически появляется в наших роликах. Сейчас у нее закончилась резина, и без сомнения ее нужно поменять. Но пока мы этого не сделали, я хотела вам показать, как делается жирный бернаут на переднем приводе. Погнали! Для того, чтобы сделать жирный бернаут, нам понадобится автомобиль, который будет не жалко. Турио мы, конечно же, трогать не будем. У нас есть подопытная анексия, она на механике, поэтому будем ставить эксперименты на ней. Еще нам понадобится трос, которым мы будем фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии. Вот трос и фиксирующая скоба. Клади ногу на сцепление и плавно отпускай. Я сама все расскажу, я знаю. Для того, чтобы отправить автомобиль в Бернау, для начала нужно завести автомобиль, выжать сцепление, включить первую передачу, плавно отпустить сцепление до тех пор, пока диск сцепления не начнется прикасаться с маховиком, в этот момент добавить газа и бросить сцепление. Сейчас я вам покажу, как это работает. there's <small noise> a А пока мы дымим на видео, хотел вам рассказать о компании ⁇ Просто табак ⁇ У этих ребят есть в наличии абсолютно все для вашего кальяна. Ссылочки будут в описании под видео. Да, ребят, это реальная жесть. Смогла я, сможете и вы. Советую попробовать. Не зря мы поставили пороги GT, они дают плюс 100 к авторитету. Резине карачун, поэтому поехали ее менять. Автомобиль мы переобули, теперь стоит резина Pirelli, она мягкая, тихая, комфортная. Старую резину мы выбрасывать не будем, оставим ее для последующих роликов. А вы, уважаемые зрители, следите за своими автомобилями, смотрите наш канал. До скорых встреч!